Блядь! Блядь! Блядь! 11 июня 1944 года. В нескольких милях к востоку от плацдарма «Амаха» британские войска штурмуют важный форпост противника – город Канн. Им противостоят превосходящие силы немецкой обороны – элитные бронетанковые дивизии. Командование союзников направляет в Нормандию 7-ю бронетанковую дивизию бойцов-ветеранов, получивших прозвище «Пустынные крысы». Перед ними стоит задача прорвать западный фланг немецкой обороны и открыть союзникам путь к Кану. Внимание! Макгрегор со вторым отрядом отправятся по этой дороге. Они атакуют фрицев с правого фланга. Все остальные пойдут через сад и будут держать фрицев в напряжении. Вперед! Зачистить второй этаж. Оттуда ты их перестреляешь, как кроликов. Фрицы идут с низкой стены, к запад западу от нас. Фрицы, от той стороне низкой стены, к северо-западу от нас. Фрица, Jim! Солдаты на первом этаже, слева! The Franos! Der Franos! Ich hab's es dich geschnitten! Er ist nicht mehr Gegenteil, College privileged zu entfernen, 촬영te statt. Die Franas' ersch��chen, alle hier sind. Jetzt bring dich einen in cinqm gender! Dieser richtig ist muchushone! destruction letzter命 caliber! Ein decibeler im lance angehen! Frans Muito校ös Патроны кончились! Работаешь солдаты! Уничтожен! Bitte, bitte, bitte Не стрелять, парни! А да мы их тут стрелями укладываем! Отставить огонь, это приказ! Как скажете, сэр! Макгрегор, иди сюда! Помнишь немецкий грузовик на восточной стороне? Да, точно, сэр! Его нужно починить и привезти сюда! Сержант Дэвис, пойдете с Макгрегором! Нам надо перевезти всех этих ягодов! Точно, сэр! Дэвис, собирайся! Там могут быть еще фрицы! Мы выиграли одно сражение, но война еще не закончилась! Давай, Дэвис! Сюда, к грузовику! Давай, Дэвис! Сюда, к грузовику! Ганцы даже оставили нам полный бак. Ну, Дэвис, прыгай в кузов! Будешь прикрывать меня! слишком узкие. Ладно, попробуем. Держись! Отличный парни. Вот и грузовик. За дело. Отлично, сержант. Знаешь, Дэйс, я почти завидую этим бедным Янке. Для них-то война уже окончилась.